Дорогие друзья, в этом году, в этом уходящем году, мы с вами написали немало картин. И по сравнению с прошлым годом, нас стало гораздо больше. Это, конечно, не может не радовать. Я благодарна вам, что вы со мной. Оставайтесь. Мы еще напишем с вами огромное множество картин замечательных, красивых. И мне хотелось бы вам пожелать, пусть вдохновение чаще посещает от красоты, что мир так освещает. звенит пусть колокольчиком всегда в душах художника творится вёд мечтами. Работалось всегда, чтоб хорошо, А в сердце было и спокойно, и тепло, Всегда ценить любой короткий миг Особого рассвета, первый робкий блик, Когда темно, чтоб видели душой Работы замечательной, известности большой. Удачи вам в погоне за мечтой! Дорогие художники, желаю вам в наступающем 2022 году творческих успехов и вдохновения для новых, замечательных, удивительных, прекрасных картин. С Новым годом!